и всем привет, с вами Dark Slash, мы будем снимать с вами Fortnite. Так, сегодня вышли испытания восьмой недели. И мы сейчас будем танцевать, короче, в Дарбургеры. И, короче, это будет очень сильно легкое испытание. И мы, в принципе, погнали! Следующее испытание будет короче выполняться с научными книгами. Их нужно найти всего восемь штук, и будет это все расположено в австралийских оградах и в приятном парке. Следующее задание у меня не записалось, но это, короче, нужно выполнять со свитричками. И это нужно, короче, в пиццерии делать. И я, короче, вставил ролик. Следующее испытание, короче, нужно воспользоваться платформами ускорения на башнях стражей. И найти там два сундука. Еще есть такое испытание, там где нужно поджигать постройки, это легендарное испытание, и там нужно всего 100, 200, 300, 400 и 500 построек поджечь. Следующее испытание, это, короче, нужно нанести игрокам любое количество урона при приземлении 10 секунд. Следующее испытание, это там, где нужно от дары бургера проехать до пиццерии. После этого засчитывается испытание. И это было самое последнее испытание на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!